Так, 4 августа 2019 поставил маяки, уже 4 августа, вот те лето, сразу угол поставил, маяк в эту сторону поставил, и в эту сторону сразу же. Эти маяки выставил по дюбелям. Вот 4 августа. Ни у кого такого не было, чтобы летом сходить искупаться. Вот я один раз так успел сходить. И вот уже какая погода. Сейчас иду. Здесь также вытянул веревку, шнурку, здесь уже завтра буду стоять маяки, вот что-то отошло, это то, что не смог забить, раствором взял. в общем так, вот Ирина заглинцевала у нас сегодня. Вот Ирина проглинцевала сегодня стены. Как красиво получилось. Ишь покрывать не надо, Ирин. Mm -hmm. Темно, ничего не видно просто. А так все четко вышло. Вот так вот выходит окончательно уже. Блин, темно. Как на солнце. Ну не окончательно, ничего, откос надо сделать. Здесь внизу надо еще добавить чуть-чуть. Здесь я заштукатурю. Тут блок. может спокойно будет лейсну. Вот так у нас Ирина профессионально пилицует. Здесь кусок добавить нам. Темно. У коминета, сквозняк. Вот такие дела. Здесь все, сейчас уже мы делаем другую квартиру, получается. Здесь снизу чуть-чуть осталось. Здесь гипсовый маяк у меня идет, сразу здесь шел и здесь сразу я сюда его сделал. По окну видно. По окну видно вот все. Как она идет. По окну имеется в виду вот так, если смотреть. Вот сюда. Я обычно так смотрю. Без уровня. Вот этот угол. Вот этот сюда. Просто сопоставить и все соединить. Еще свежая. Тоже свежая еще. Пока все.